У вас своя жизнь, у меня своя жизнь. Ублюдки, не волнуйся, он вас любит. Ну, посылать их на, на проёбабок, ну, я хуй знаю, ну, блядь. Ну, это пидо пидорство какое-то, блядь. Это касательно интернета, морально. А касательно жизни... А касательно жизни, их, слушай, у меня, походу, её нет. На самом деле, я так подумал, ну, что то вот... Осуждаю. осуждаю. Это неправильно он сказал. Так говорить нельзя. Нет, я, честно, очень нехорошо сказал